Альфа Гейм разработка 2D, 3D игр и приложений. Всем привет! У нас есть корабль, оружие и объекты несущие опасность астероиды. В этом уроке мы создадим игровой контроллер, который будет отвечать за игровой процесс, генерируя астероиды. Создадим сперва пустой объект GameObject. Он будет нам нужен для создания игровой логики. Переименуем его в Game Controller и выполним сброс. Хотя это и не обязательно, так как объект не будет иметь физического присутствия в игре. Используя выпадающий список тег, давайте зададим нашему объекту имя с тегом GameController. Данный тег уже существует по умолчанию в Unity. Всю логику мы будем описывать в скрипте, который будет компонентом объекта GameController. Нажмите кнопку Add Component New Script и введите имя скрипта GameController и нажмите кнопку Добавить. Перетяните скрипт в папку Scripts и откройте его для редактирования. Игровой контроллер будет выполнять несколько задач. Однако основной задачей будет генерация различных опасностей. На данном этапе это астероиды. Поэтому первое, что нам понадобится, это получить ссылку на префаб астероидам. Объявим публичную переменную hazard. Public GameObject Hazard Нам нужно генерировать астероиды предпочтительно волнами. Но давайте начнем с одного. Объявим функцию, создающую волну астероидов. Void Spawn Waves Теперь нам нужно вызвать эту функцию. Существуют функции, которые вызываются Unity автоматически. Но большинство функций, которые мы пишем, мы будем вызывать сами. Иначе они не будут выполнены. Функция SpoonWaves будет работать на протяжении большей части всей игры. Так что давайте вызовем ее в самом начале игры, используя функцию Start для начала игрового процесса. Void Start SpoonWaves Внутри функции мы клонируем астероид, используя функцию Instantiate. Instantiate Hazard, Spoon Position. Spoon rotation. Переменная hazard является публичной. Ее мы будем устанавливать в инспекторе. Она будет содержать ссылку на prefab астероида. Второй параметр Spoon Position это позиция нашего астероида. Принимает значение вектор 3. Давайте создадим переменную типа вектор 3. Вектор 3, spoon position, равно. New, вектор 3. Третий параметр, spoon rotation, принимает значение кватернеон. Также создадим переменную типа кватернеон. Quaterneon, spoon rotation, равно. New, кватернеон. Подведем итог. Переменная spoon Position отвечает за позицию корабля. SPUNN ROTATION за поворот. Сохраните скрипт и вернитесь в Unity. Перетяните в слот HAZARD, который находится на компоненте GameController объекта GameController, префаб астероида. Теперь переменная HAZARD содержит ссылку на префаб астероида. Нам еще нужно определиться со стартовой позицией, в которой будут генерироваться астероиды. Вернемся в скрипт GameController. Создадим публичную переменную типа Vector3. Public Vector3 SpoonValues. Как вы наверное, догадались, значение этой переменной мы будем устанавливать в инспекторе. И нужна она нам как раз для указания стартовой позиции генерации астероидов. Вы можете подумать, зачем нам переменная Spoon Values, ведь можно сразу напрямую без посредников указать координаты в переменную Spoon Position. Сейчас вы все поймете. Вернемся в Unity. Нам необходимо сделать так, чтобы астероиды появлялись за игровой областью. Как мы знаем, наш корабль двигается по двум осям. X и Z, а астероиды двигаются по оси Z. Но появляться они должны по оси X в разных позициях. Перейдите на вкладку Game и перетяните префаб астероида на вкладку Hierarchy. Используя значение оси Z объекта астероид, мы можем определиться с его начальной позицией появления. Это будет примерно значение 16. Вот это значение давайте установим в свойстве spoon values, оси z, компонента GameController. Теперь что касается оси x. Если подвигаем астероид по оси x, то увидим, что диапазон ширины игрового поля находится от минус -6 до 6. Как раз в этом диапазоне и должны появляться астероиды по оси x. Укажем для spoon values x значение 6. Но как выбрать одно значение из целого диапазона для одной оси? Кроме того, значение из этого диапазона должно быть выбрано случайным. Решение заключается в использовании класса random и статической функции range. Откроем скрипт и внесем изменения. В переменную spun_position передадим значение из переменной SpoonValues. SpoonValues.Z это координаты по оси Z, значения которых находятся за пределами игровой области. В у нас будет равно нулю, так как движения в этой оси нет. Теперь что касается SpoonValues.X. Тут должно быть значение из выбранного диапазона. Функция Range класса Random возвращает в флот значения между минимальным и максимальным указанным значением. Как вы уже наверное поняли, минимальным значением будет минус SpoonValues x, а максимальным SpoonValues.x. Таким образом мы указали диапазон значений для оси x. Теперь давайте поговорим о кваторнионах. Напомню, что кватернеоны относятся к структурам и используются для вращения объектов. Существует достаточно функций для управления вращением объектов, но нас на данный момент интересует статическая переменная Quaternion Identity. Этот кватернеон означает, что у объекта отсутствует вращение. Объект идеально выровнен с мировыми координатами или родительской осью. Quaternion Spoon Rotation равно Quaternion.Identity. Identity Перейдем в Unity. Удалите префаб на вкладке Иерархии и запустите игру. Перезапустите игру несколько раз. Астероид должен появляться в разных координатах по оси Х. На этом все. А в следующем уроке мы будем создавать уже волны астероидов.